вот, я хотел задать, Ангелина, вам очень простой вопрос. Какая же у нас связь между Луной, Рунами, Магией? И вот это первая часть. Вторая часть, вот слово «Ведьма». Да? То есть давайте немножко расширим и раскроем это понятие для нашего уважаемого радиослушателя, который сейчас в неограниченном количестве нас слушает. по Надеюсь. Ну, точно. Можете даже не надеяться, так и есть. Я надеюсь, что это около тысячи человек хотя бы хотелось бы. Вот, Касаемо первого вопроса, еще раз, связано, с чем связана магия руны и луна? А почему луна, а не солнце? Ну, ой, ой, вы меня сейчас уведете в тему. Вы не хотите, чтобы я вам об этом рассказывал честно. Но дело в том, что почему Луна? Потому что вы женщина и вы женщина-маг, человек, который не то что подвластен, который без Луны просто не может. И все ваши внутренние гармонические циклы управляются Луной, вся ваша вода управляется Луной, весь ваш разум стабилизируется или активируется, или запускаются те или иные процессы Луной. А о Солнце мы поговорим в другую передачу. То есть это вообще целый, целый разговор. Я о Солнце могу говорить неделями напролет, наверное. Вот. Без Солнца вообще ничего нет. Но... Но это все к тому, что руна Солн есть в, в рунологии, а руны Луны нет. Поэтому и вопрос... Я, вот, ну, ну, куда же вы так спешите? Ну, почему вот, вот вы взяли и все мне скомкнули? Ладно, я шучу. Но я просто я хотел к этому плану <говорили> подвести. Я опередила <я> <говорили> этот вопрос. Касаемо да. Луны, то есть, однозначно, вот если даже брать, может быть, мы поговорим попозже об этом, Карта Таро, да, Луна, да. то есть тут, тут получается рак, который прячется в чистом озере вылезти ему или не вылезти. Вот. То есть этот источник на карте второго луна, озера или пруд, вода, напоминает, конечно, в чем-то источник курт. То есть если вы так <социальные> делаете, ассоциации, да, хотя это разные абсолютно системы. Касаемо луны, в рунах, то есть язычники древние, они все-таки жили по, по моим, там, <социальные> больше по солнечному календарю. И руны от луны, вот как таковые магические практики, в рунах от Луны, э, по классике, я вам говорю, по mm -hmm. вот, традиции yeah. древней, как это дошло yeah. до нас, Исла, исландцы, шведы, наверное. No no ну, no. да, вы скандинавию имеете в виду, скандинавскую традицию. именно скандинавскую, да. То есть, оно, практики, как таковые, рунические, от Луны не зависят. Но, если брать уже веканскую какую-то идеологию, mm. да, то, конечно, и веканские практики магии, да, и, в принципе, основная Количество, основное количество ритуалов, да, то, конечно же, любые ритуалы сейчас, сейчас связаны связан с Луной именно. Вот. Как, то, как используют. То есть некоторые рунологи ассоциируют вот, какие-то работы, делают магические в определенные лунные дни. Да? А другим, в принципе, все равно. Они, скорее, придерживаются классической концепции. Раньше каждый день, это упоминается в сагах да, в рунических, каждый день был посвящен у древних скандинавов своему богу. И вот они именно в тот день посвящали ритуал этому богу, которому посвящен этот день. То есть у них даже Там, вот... Там в речах распис... великих есть, да, даже моменты некоторые. Да. Ну, в принципе, о рунической астрологии связи, руны, астрологии циклов мы можем как-то поговорить в следующей программе, потому что сегодня у нас несколько по другим темам мы готовились. В принципе, кому интересно, вот рекомендую купить именно древние астрологии, да? Леонид Кораблев «Колдовской полет. Руническая астрология». То есть тут совмещение древностей, скажем, тут скорее все. Исследование по древним руническим памятникам, древним календарям. То есть книжечка довольно-таки, брошюрка маленькая. Я ни в коем случае не рекламирую, хотя, честно скажу, Леонид Кораблев – это один из действительно шикарных исследователей, да, на российской территории именно не рунолог как маг, а именно исследователь, и он собирает все древности, все это переводится исландских книг с древних. Он, конечно, большой молодец. Также существует пара рунической астрологии, книги Платова, если хотите почитайте. То есть это уже циклы, это для тех, кто интересуется и рунами, и астрологией. Вот. В принципе, тут на любителя, как говорится. <связать> а вот еще вопрос. Странно, вот вы, вы сказали м, по поводу радио, да, как бы я фанат в этом плане, это моя работа и т.д. и т.п., а вот, ну, как бы радио это же только маленькая часть, то есть это как бы очень хорошо, но, <соценно> но это совсем не все, а как бы вот два главных Давайте влечения, посмотрим. скажем, да. Что Давайте. на карте скажут? То есть даже чисто вот не читая, просто карту посмотрите и интерпретируйте, пожалуйста. Ну вот у меня первая карта вообще на вас вышла, это работа, связанная с финансами, сейчас она повторяется, только там, там была шестерка Пентакли, сейчас тройка Пентакли, это построение, так как тут дом, пирамида какая-то, а. ну, как, суд... То есть вы над, над, над, над, над. Возможно, слушайте, может мне Михаил опять по бирже людей приводит, а вы не участвуете? Вообще, вы, вы понимаете, цифры, это два разных человека, понимаете? То есть цифры со мной только в стабилистическом варианте, а все остальное это вообще мимо. Значит, что-то, что вы делаете руками, строите, что-то материально делаете. Вы посмотрите на эти руки, я вас умоляю, ничего не строилими вообще. Кратите, может быть, ну то, что связано с руками, с, с работой, с деньгами, Где-то, где где где, где кстати, руки есть. Но там больше голова, нежели руки. То есть я неплохой пианист, в принципе, вообще. И этим как бы тоже я зарабатываю деньги как композитор. Я проще вам скажу. Но все равно, вот, видимо, поэтому связана звезда и тройка пентаклей. Да, если меня в Ютьюбе набрать или там в Гугле, то все сразу становится ясно. Но дело не в этом. Поэтому Михаил и хотел как бы узнать по поводу там творчества. Творчество, однозначно творческий. Однозначно творческая карта. Я думал, я думал, вы так и скажете. Было бы намного проще сказать, просто творческий человек, и все, да, и тут уже... Не, ну вот смотрите, вот тут От... первая карта создания, дом, да, да вышел, то есть вы что-то создаете, может Нет, быть это не... дом, может а, быть да. это произведение, но опять же тут ли... лист, да, то есть твор... да. что-то такое, что вырастет, вы хотите какое-то произведение создать, а что это руками или творчеством, это не важно, то есть все равно вы хотите что-то материальное, чтобы это воплотилось. Ну, ваш. знаете, Англина, карты вас слушаются, то есть вы вы правильно все достали, то есть с интерпретацией тут тяжело, потому что я понимаю, Миша он Бержевиков, обычно дает, и вы как бы как <смех> женщина, вы пытаетесь как бы это все свести. Купить. Нет, а первый раз было абсолютно биржевик, и абсолютно никто не... То есть это не битва экстрасенсов и не аналогичное да, шоу, да, и тут, да, и тут да. подсказки заранее. Это абсолютно насчет. Ну, карты взяли правильные, то есть я сам немножечко, скажем так, читаю, вот, и карты меня любят, я могу так даже смело заявить. То есть я, я сразу... ну Вы, вы показали карты, все сразу, все понятно, то есть да, оно по-другому быть не могло просто вы так очень очень осторожно вы так тихонечко так знаете решили интерпретировать надо было сказать сразу занимаешься творчеством да потому что там ну там по-другому никак и создаешь да вояешь то есть что-то а там уже знаете пускай клиент думает сам грубо говоря что, что он там вояет каждый клиент знает сам но то есть вы да вы абсолютно правы замечательно а что что еще что еще карты скажут понимаете я ведь сам не, не могу на себя разложить у меня у меня есть свои моменты по которым я, я это сделать я такой я сапожник. Нет. Понимаете, про всех все скажу, а вот сапожник без сапог вообще конкретно. Как начинаю спрашивать про себя, мои руны плохо себя ведут и обзываются. Вот. А, Потому что вы очень вы вовлечены очень, а нужно не вовлекаясь это делать. Вы понимаете, каждый Чувствую. маг, он с рунами то по-своему -по разговаривает, кто-то на вы, кто-то на извините, а я с ними, знаете, так на ты, в наглую, так, давай, говори, короче, времени мало, говори. И знаете, и тогда это срабатывает, но иногда они мне такое устраивают. А, Дело в том, что потому что руны надо уважать, прежде чем вытаскивать, это целый обряд. То есть это я, я не люблю еще просто так, знаете, тащить там и разбрасывать. И у меня вот это сонастройка, я настраиваюсь на норны, это три норны три девы судьбы, да. То есть покажите, честно, спрашиваю, покажите мне прошлое, настоящее и будущее. Вот и тогда уже начинаю, а потом их также провожаю. Вычитала одно время ритуал ну, конечно, он не классический, но, так скажем, хлопком ты, ты вызываешь хлопком, ты просишь уйти. То есть мне просто так занастроиться легче, да? То есть, вот Вы так. очень классическая такая. Классическая, да, классическая, я в этом классическая такая. Очень... да. Да, да, Очень концептуальная, понимаете? Я по-другому на все на это дело смотрю, я с точки зрения каббалистической магии на это все взираю. То есть, если ну, как ну, и рун, это как не Я... Вообще... я... Я, я вот про, я же про это и хочу сказать, что я на все на это взираю с точки зрения каббалистики. Помните, как э, Соломон, когда, э, собственно говоря, храм-то строил э, Бога, да, за что он делал? Он просто как бы джинов, духов вызывал, да, они им камни тягали, а потом он их в бутылке запаивал от нечего делать и бросал в мертвое море. Развлекался он так. Вот. Так вот в данном случае, ну ведь понимаете, в разных магических традициях э, есть разные инструменты, которые работают, между прочим. Вот. И иногда вот если взять навигейтор от машины и поставить вот, <смех> примотать его прямо к велосипеду или к самокату, то есть он же от этого не станет показывать хуже, согласны? Он же будет показывать дорогу, просто купать моей езды, моим транспортом свет. Согласны со мной? В общем-то да, но тут вы должны все равно несколько... Понимать, на чем вы едете, то есть. однозначно. Но то, что я еду, это сто процентов. И то, что Навигейтер показывает мне дорогу, это все равно да. Другой момент, как, как а, долго... другой я... момент, когда вы, вы можете запутаться, если вы немножечко неправильно вытащили, неправильно настроились, то есть разные системы. Ну ладно, я просто не только честный, то есть видите, вы делаете все по правилам, а я как бы, понимаете, есть за все же нужно платить, да, и когда, когда с рунами немножко жестковато общаешься, ты можешь получить от них то, что ты хочешь, но всему есть своя цена. Вот про что я просто хочу сказать. Ну, – жестковато, жестковато общаетесь в плане мантики, да, хотите конечно. сказать? – Да, в плане мантики. А, – То есть ну, им, конечно, указывать нельзя, то есть это сами по себе, а не мудрость, как ты можешь с ними жестковато, то есть ты, ты спрашиваешь советы через руны у высших, Хочешь воспринимаешь что это высшее, хочешь, не воспринимаешь, хочешь думать, что это просто при табы плашки. Но я, наверное, я действительно классическая в этом плане, то есть я верю, так я в эгрегоре нахожусь, что руны даны не Одину, да? Хотя, если брать исследования именно ученых, то э, можно взять такую концепцию, что руны сами какие-то как племена их разбросали по всем камням, и а вот они так появились, да? Вот, ну, есть же первые первые источники появления рун именно на планете, да, то есть в разных континентах они находились, значит, все-таки высшие силы нарисовали, написали впервые, ну, значит, все-таки не, не люди, когда настолько писание, начертание похожи, да, то есть... Это не человеческая цивилизация, я считаю, да, что это просто цивилизация я сделала, я вы абсолютно правы. Концепцию. Да, mm -hmm. кто-то в это не верится, говорит, что, ой, разные племена писали просто одинаково, и все, и вот разных какие там боги причем здесь вообще боги это обычные буквы на которых писали М -м -м -м. я Целка? считаю немножко М -м -м. Другое. да, да, да. Вы, вы правильно говорите абсолютно я тоже считаю что это к нам пришло с прошлых цивилизаций и те существа кто-то их называет божествами кто-то богами кто-то другие да другие это вообще вообще руны к человечеству не имеют никакого отношения руны это живые существа это скажем э -э -э -э это энергоинформационный процесс. Знаете, в христианстве есть такое понятие Дух Святой. Вот руны – это есть что-то наподобие Конечно. Духа Святого. Да. То есть, когда я имею в виду жесткий, я просто вхожу в состояние, да, при котором, как бы, Один, распиная себя на дереве, если так можно сказать, создавал, приносил жертву. Да? Ну, вы жестко, потому что каждый раз не ну, нужно к Одину, я вас, вам открою секрет, обращаться, достаточно норны, потому что норны, они... Они, так скажем, не главнее, но они главенствуют над богами. То есть даже боги обращаются к норнам для того, чтобы указать человеку такую-то судьбу нет. Надо обращаться именно к норнам, потому что сами боги к ним обращаются. То есть, по сути, боги – это посредники между людьми и, и, с, и урдом, да, источником судьбы. Поэтому я обращаюсь сразу к Норнам, а к Кодину и конкретным богам за конкретные их и поспать. Вы крутая. Вы крутая. Я к Норнам не обращаюсь, то есть я чешу. Крутая, это классика. Да и от мне я сказал? Тише едешь, дальше будешь, называется. То есть я так, э, Один, алло, у меня вопрос. А, а можно я спрошу? И он говори уже. Не до тебя, видишь? Тел много, да. Ну, блин, тел много. <свят> И <свят> да. Тел тоже, да. И тел тоже. Так вот. А вот теперь давайте поговорим про вот ведьмовство. Наши уважаемые радиослушатели, так затаив дыхание, знаете, у нас. Вы у нас получились между двумя буддистскими монахами, одним пресвятым отцом, вот, и несколькими экстрасенсами, которые которые как бы думают, что они прорицают. Вот. Все, все мы так думаем, никого не хочу обидеть. Так вот, вы у нас такая вот ведьма. Давайте расскажите, пожалуйста, нам про то, что же такое ведьма вообще, и что это означает. Вообще люди боятся этого слова, да, на самом деле? Ну, зря боятся, на самом деле не вере, да. Это Понятно. слово не нравится. Давайте Зол. Мы обойдем все без слова на самом деле, потому что. Залп. Это за разным. Я сейчас избавляюсь от некоторых слов паразитов. Так вы наоборот их преследуете. Ну не проецирую. Заметьте, не проецирую. Я просто спросил. Я же очень. Я же не сказал, Вы не ведьма, да? Я бастую. Ведьма это. Прежде всего ведущая мать. Да? Но мать это как мать, которая родила ребенка, так и, в общем-то, в ипостасе женщина, так как любая женщина здоровая, она априори может стать матерью. Вот, еще существует такое слово, как веста, да? это mm -hmm. отсутствовая невеста, то есть ведущая невеста, не Это все из славянского, из славянского даже боюсь подумать, кто же ведущий жених тогда, при таком раскладе. Ну да ладно. Ведьмак, наверное. Ведущий маг. Ведних тогда, ведущий жених. Окей, ну это так. Там другие слова, там колдун, ну как колдуны, они больше ведри, Мужчина – это классика, ведущий мужчина, который видящий и предсказывающий. Это ведарь вед, получается, да. Витун, да, абсолютно. То есть такие однокоренные слова, просто у женщин приставка «мать», «ма», да, «веста». И Невеста, то есть вот так. Невеста это неведающая. То есть, феды, по классике, да, то есть по классике, если брать писания славянские, да, то есть, может быть, они, конечно, где-то современные или современной этимологии. Просто слов, если разбирать подробно. Нет, ну, невеста, невеста, почему она невеста? Потому что она не ведает, и вся сила женщины раскрывается после союза с главным мужчиной и как. И, так как предназначение женщины все равно родить ребенка, то вся сила раскрывается после рождения детей, так что у меня все впереди. И я ведьма, но я еще молодая. То есть вы молодая ведьма. Да. А сами сказали, что избавляетесь. У-у-у, путаете. От слова-то, избавляетесь. Путаете, путаете. Ладно, поправим вас. А смотрите, скажем так, вы же экстрасенс вообще-то, как бы, да? То есть тоже, можно так сказать, правильно? Без как бы я не экстрасенс, я мальчик, я таролог и рунолог. Так, я вижу экстрасенс. Вот и это, и это хорошо, это, это уже становится интересным. Как говорил робот-вертер. потому что один, один человек видит а, через а, не легче через инструменты. Согласен, В принципе, с вами абсолютно. Иногда я, я вижу по фотографии, но это нужно очень настроиться, чтобы ничего не отвлекало. Я были попадания, то есть меня проверяли, я смотрела на фотографии и четко говорила, что у человека болит или от чего он умер. То есть я должна сосредоточиться в клинице, естественно, это не в прямом эфире, все, что это несколько так... То есть, в принципе, вы классическая колдунья, если так можно сказать. Вы используете инструменты, и при помощи них получаете тот или иной результат, правильно? Колдунья тоже, или колдун, имеет э, достаточно злое э, такое предназначение. Ой, есть, <свят> Да, колдунья – это термин из чернокнижения. Посмотрите, от слова «колдовать», «колд», вот этот. Ну, Я в, в тоже помню. написано, что колдуны, да, там да, по колдунам проехали специально. Да, нет. Видимо, это чисто славянские термины древний, то есть э, ведьмы просто начали бояться, ассоциироваться с колдунь, потому что ассоциация с сатаной, там, с дьяволом. Дьявол же э, тоже э, в классическом варианте придумала церковь, э, для того, чтобы понимать, с кем э, бороться. Да? То есть, существует Люцифер, существует сатана, но сатана это несущий правду, Люцифер несущий свет, да. а дьявол это совершенно другое. Это не, некая, так скажем, некая постать девяти князей ада, э, все вместе соединили, называют это общим словом дьявол. Ну, вот, это как у Бога много имен, да, там же свои демоны, свои э, поставить. То есть есть вверх и вниз, то что наверху, то и внизу. А оно все друг другу равновешивает, все нужно. А, но ну, как такового слова дьявол придумал в церковь, я считаю. Потому что Люцифер, по, если вы знакомы с Кабылом, то есть да. по классике, он же сын Божий, он, но с, Свет брать, зари, не... да, да, да. Да, свет если зари. брать не, не кабылу, то там от. от... Отчисления, отчисления еще Вы понимаете? в мифологию, то есть там очень связаны люциферы с шумерами, то есть да. скорее всего древние иудеи просто украли часть концепции у шумеров, у срисов и так далее. Ну не то, чтобы они украли, просто древние Заинский. свитки шумеров, да, это практически там Тора, практически, то есть все же имеет преемственность, мы уже говорили об этом, а, и но... ничего ни из чего не возникает. В счастью, если это рассматривать в едином эгрегоре, так угу. скажем, люциферианство, либо сатанизм новодельный, как придумать либо поклонение темным силам, да, в игре, игре именно христианство, то это все две стороны одной медали, то есть как у гермеса трисмегиста, да, что наверху, то и внизу, то есть все, то есть естественно эти силы, если им что-то позволяется сделать, если действительно брать классическую концепцию кабала, да, что люцифер сын Божий, да, и он заведует всем адским миром и демонами, то... Ну кто -то же должен с сказать, этим заняться? Да, да, не позволено Люциферу, пока ему не скажет его отец Егова, да, что делать можно, а что нет. То есть такое вечное противостояние во имя круга жизни. Да. Все, для, во имя равновесия. Правильно, баланс это самое главное. Баланс. баланс. В, в, этим миром управляет баланс. Это же там нету ни добра, ни зла, а здесь все, оно присутствует. Вот. Ну как, опять же, там. Не знаю, тоже баланс. Если брать под Реву и Гдрасиль пройти, то 9 миров, каждый мир за что-то отвечает. Да, есть мир Хельм, Хейм, Ванахей, Мальва... Альбахейм и так далее, то есть эльфов, да, мир богов, Мидгард, мир, мир людей, в общем, там тоже целая классическая картина, это можно рассказать о ней в следующей программе, пройтись конкретно по мирам и посвятить да. этому, если хотите. То есть мы я так и сделаем. Готовлюсь, на, наверное, и мы прям пройдемся, я подробненько расскажу, да. и какие боги там, с каким миром связаны, например, так. Спасибо огромное. Это... Майк говорит, что у нас хотелось бы, если я в шорнулок у вас на постоянной основе, чтобы наши концепции, программы приобретали дальнейшие несколько развивающий характер, чтобы их интересно было слушать. Сейчас у нас ознакомительные темы, да, то я считаю, что нужно уже конкретно вот делать прям такие вопрос-ответ, да. Да. да, да. Ну что ж, Ангел, огромное вам спасибо за то, что вы сегодня посетили нас своим присутствием. Итак, уважаемые друзья, с вами была радиостанция «Сангейтс». Собственно говоря, Ангела Грант, замечательный рулон. и. «Ведьма». Ну, я хотел как-то красиво, так взяли «Ведьма». Да, «Ведьма» татаролог, рунолог, ведьма и вообще хороший человек, позитивный. Вот У микрофона был Владимир Гершанов. Большое спасибо, дорогие друзья. Оставайтесь с нами. Дальше нас еще ждет много-много интересного. Ну и мы обязательно, конечно же, с Ангелой скоро встретимся в следующем эфире. Всем. И она нам расскажет все остальное. Всем пока. До следующей встречи. До свидания. До свидания.